Почему все всегда так несправедливо? Каждый год к мужикам приходит молодая симпатичная Снегурочка, а к нам старый бородатый дед, да еще с красным носом. «Дорогой дедушка Мороз, в прошлом году я у тебя просила парня, так забери его назад, принеси мне лучше мандаринки». Жду приглашений на Новый год. В гостях не вредничаю, Ем, чем угощают, Пью, что наливают, Сплю, с кем положат. Дорогой Дедушка Мороз, Я на диете, Мне сладкое нельзя. Пришли мне, пожалуйста, Ящик полусладкого. Пусть каждый день в году тигрином веселым будет и счастливым. Успехи ждут, растут доходы. Во всем удачи! С Новым годом!